Бармен еще Губка Гир, что с тобой? Я тут вообще-то таблицу Менделеева учу. Фу, ты еще и воздух испертил! Пошли отсюда, Патри Гир. Пока, Губка Гир. Пока, Патри Гир. Two Алло. Это Макдональдс Гир? Нет, это Патрик. О, Патрик, привет. Губка Гир, ты шо не спишь? Ты там сидишь, опять колян куришь? Эм, нет. Эм, жалко, что закончилась первая серия.